Я, заместитель Верховного атамана Союза казаков-воинов России и зарубежья Обрёнок Иван Васильевич Обращаюсь к казачьему народу Досточтимые старики, господа атаманы Братья казаки, сестры казачки На землю Святой Руси пришла беда И победить эту беду мы можем только сообща вместе Прошу вас присоединиться и поддержать Проект «Наша помощь» Донбассу. Победа будет за нами. Вперед, Россия! Вместе мы победим!